Будьте скромны, и тогда никто не сможет вас унизить. Будьте без эго, и тогда никто не сможет вас задеть. Иногда случается так, что другие только ищут повода, чтобы выбросить к ним. Но это не значит, что вы должны дать себя побеспокоить. Есть две возможности. Или другой человек прав, и это вас унижает или другой не прав и ведет себя нелепо, и все ситуации комична, ей можно наслаждаться. Если же вы чувствуете, что другой человек прав, примите все сказанное и будьте скромны. Скромности вас никогда нельзя унизить, вот в чем суть. Вы уже стоите в последнюю еду, вас нельзя теснить назад. Вы не стремитесь быть первым, Никто не может стать у вас на пути. Вот все узкой мировоззрение. Будьте скромны, и тогда никто не сможет вас унизить. Будьте без эго, и тогда никто не сможет вас задеть.